Морозец трещит за оконцем, И в юго поет и метель, А дома играет скрипка, Нежнейшая карусель из звуков, волонений И тонов, из ласковых нежных частот Теплом от свечей веет. Свет озаряет весь.